Средства. В этом видео я хочу сделать разбор сайта фирмы по производству одежды, женской одежды, Ива. Что с первый момент, который хочу обратить внимание, сайт, когда мы заходим на сайт, да, красивый дизайн, все классно сделано, но отсутствует информация о том о направлении деятельности, о уникальном предложении. Вот здесь вот вверху надо -то написать что-нибудь типа например женская одежда оптом от производителя Тогда будет четко ясно посетителю что надо сделать что это одежда что этот сайт именно для него то есть если это оптовик то будет четко написано что одежда для оптовиков конкретно женская одежда здесь справа желательно написать блок призыва например позвоните закажите получите прайс получите каталог продукции и по ссылке переходить, ну, самый простой вариант сделать ссылку не просто контакты, вот, а ссылку на переход формочки и в формочку вводить информацию, так, имя, телефон, e-mail, сообщение. Но здесь вот желательно именно сделать, может быть, дополнительную форму, получить прайс или запросить прайс каталог продукции. То есть то действие, которое вы хотите получить от клиентов конкретно задача этого сайта это получить оптовых поставщиков покупателей продукции а компании так тут здесь желательно поставить картинки с производством чтобы видно было что здесь именно швейное производство можно склад можно картинку конкретно цеха кроя шитья именно такие красивые насыщенные картинки которые четко бы показывали направление деятельности и желательно тоже пример небольшие продукции прямо здесь тоже представить по коллекции осень-зима-лето ну здесь все красиво единственное вот обращаю внимание видите на небольшом экране сдвиг идет и не видно вот этой нижней части я рекомендую вашим дать задание вашим разработчикам сайта Сделать адаптивный дизайн. Пример дизайна вот для программы швейное производство, то, который мы для вас писали, есть. сайт сделан при, при помощи адаптивного дизайна. Это означает, что если я буду двигать влево, то видите, картинка уменьшается и меню поменяется соответственно. Это специально сделано для работы на мобильных устройствах. Сейчас очень много людей обращаются к сайтам с мобильных устройств например с iPhone, с андроида это раз во вторых небольшие нетбуки у них экран маленький вот этот вот ваш сайт будет плохо видно поэтому я рекомендую вот этот блок сделать адаптивным по крайней мере и желательно тоже ну, меню может быть и не обязательно но я бы подумал то есть по крайней мере для различных разрешений у вас не должно быть вот это вот слева внизу скроллинга это раз. Во-вторых, картинки вот эти должны уменьшиться, и они должны одинаково отображаться как на большом, так и на малом экране. Так, то есть мы делаем переделать желательно верстку сайта, она здесь не совсем корректно сделана. Она может красиво, да, но она будет отображаться хорошо только на больших экранах. Далеко не у всех оно есть. Я бы посмотрел вот это вот мне не нравится разработка сайта от подрядчика. Если это не, не говорено в контракте, то я бы попросил их убрать всю информацию рекламную. Она, кстати, тут есть еще и в тексте. Если посмотреть page source, то здесь фигурирует, во-первых, вот эта строка лишняя явно, вот эта строка лишняя явно. Это реклама подрядчика. Плюс еще внизу есть две ссылки реклама подрядчика. Если, они, если это оговорено в контракте, то да, но учитываем, что вот это, все лишние ссылки наружу, они ухудшают возможность раскрутки вашего сайта. Вам будет дороже стоить раскрутить этот сайт, поэтому чем меньше лишних ссылок, тем лучше. Вам не надо рекламировать чужие продукты, чужие услуги, если за это не заплачено, не, нету договоренности. по сайту ну тут почти ничего нет он пока такой новый я смотрю картинки да все класс классно новости пока не заполнены коллекция модель ну вот теперь рассмотрите ваши как люди на ваш сайт попадают да вот это вот все все классно но не хватает явно блока по группировке, по ключевым запросам. В общем, для того, чтобы ваши потенциальные клиенты, именно оптовики, находили сайт, надо ориентироваться на то, что они будут набирать в поисковой системе ключевые запросы. То есть, например, женская одежда оптом. да Вот я набираю, отображаются сайты. Вам надо сделать подбор семантического ядра в курсе по поисковой оптимизации. Вот на моем сайте большепродаж.ru. Есть внизу, вот тут курс по поисковой оптимизации получить бесплатно достаточно ввести здесь ваш имя и мл сюда формочку и вам придет серия из 20 уроков 21 урока по основам поисковой оптимизации в общем то это хорошие уроки именно для руководителей бизнеса чтобы понять что требовать от Тех людей, кому вы на подряд отдадите эту работу. То есть не обязательно самим это все делать, конечно, но основы надо знать. То есть вы получите информацию, как именно раскручивать сайт. Ну, вкратце надо запланировать. Вот есть ваша цель, надо спланировать структуру сайта, сгруппировать по ключевым запросам. То есть подобрать ключевых запросов много, собрать по ним статистику в Яндексе или в Гугле, или в там и там. Определить стратегию продвижения. Ну, стратегию продвижения ⁇ это все задачи, в общем-то, тех людей, которые будут раскруткой заниматься. Но и отранжировать, какие конкретно ключевые фразы вы хотите продвинуть. Но по-хорошему, надо выбрать основные группы. Берем фразу ⁇ женский трикотаж ⁇ оптом. Группируем ее в ⁇ женский трикотаж ⁇ например. ⁇ опыт женская одежда ⁇ или ⁇ женская одежда от производителя ⁇ И по факту надо создать двухуровневый как минимум двухуровневую группировку сильно много тоже дробить не, не стоит максимум три уровня ну, например женская одежда в нее конкретно под все вот эти вот группы их и должно быть то есть вот например мы собрали тысячу ключевиков грубо говоря 20 процентов из них мы отранжируем для первичного продвижения то есть это будет 200 ключевиков и из них примерно 40 то есть еще 20 процентов процентов этот 40 групп вот эти вот 40 групп вам надо сделать в продвижении то есть женская одежда определяем тут ключевой момент по этим группам. их когда человек набирает вот женская одежда оптом да отображается так называемые сниппеты вот этот вот кусок. он включает себе заголовок и текст так вот желательно чтобы, у вас, во-первых, была группировка по разделам. Вот если посмотреть на моем сайте, любой раздел, желательно, чтобы было, вот тут видно, больше продаж услуги, да? Магазин одежды, видите? Магазин одежды, больше продаж. Тогда вот здесь вот будет отображаться текст. Не просто ссылка, а здесь будет писаться вот оптом женскую одежду, если правильная сгруппировка сделана и правильно форматирование. Опять же, это все к разработчикам сайта, чтобы они корректно сформатировали теги для метрики для Яндекса. Как это примерно прописывается? Ну, если посмотреть у меня на код, это специальный код, который внедряется вот, так, вот такого типа код, который прописывает мета-теги и BredCamp хлебные крошки общем, ключевая фраза хлебные крошки Они... сами программисты знают что это такое и как их правильно прописывать тогда будет в поисковике у вас тайтл тайтл это мы прописываем вот мы основной например заголовок это женская одежда это тот текст который у нас вот если смотреть по моему сайту сейчас покажу это заголовок это H1TEK должен быть. На каждой странице. Он, кстати, обязательно. Кстати, здесь вот его нет. На главной, например, я не, не вижу его. То есть это обязательный атрибут, который должен быть на странице. И даже если здесь картинки, то, может быть, имеет смысл вниз спуститься и внизу написать текст какой-то, который будет позволять раскручивать. Я даже, может, сделал бы группировку такими блоками. Это я даже видел. Сейчас посмотрим. Либо же слева вот такой вот группировка по категориям справа, либо же вот внизу есть другой найдем. Внизу блок группировки надо сделать. Я бы именно вот так вот сделал форматирование конкретно то есть мы создаем отдельные страницы для каждой группы то есть вы выбрали женский трикотаж отдельно делаем женский трикотаж здесь текст какой-то картинки и вот этот блок скроллинга по коллекциям то есть коллекции должны быть не только зима лето но еще и по группам разделены то есть это тоже техническая задача так программистам. так на основе ключевых слов, как минимум это для групп надо сделать страницы. Каждая страница должна включать в себя тайт, H1, тайтл и description. Тогда будет у вас примерно вот такие вот снипеты. Вот что вы написали? Здесь вот то, что написали в тайтле, то вот здесь отображается. То, что написали в description, вот это отображается. Два ключевых элемента, которые должны быть на каждой странице. Я их тут не вижу, если открыть ваш сайт. Вот если правая кнопка что тут вообще флеш наверно вот этот вот тег description должен быть написан вот этот краткий текст ваша короват краткое рекламное послание а вот здесь вот не его должно быть написано а должно быть написано вот конкретно эта страница у нас что там коллекция весна лето написано женская одежда коллекция зима там или, или как женская одежда Коллекция Осень 2013.ива. его Она, кстати, должно быть уникальная. То есть, если вот потом вот эту фразу набрать в поисковике, она не должна повторяться ни с одной другой. Точно то же самое касается дескрипшена. Дескрипшены, кстати, чем интереснее вы напишете, тем лучше на них кликают и тем лучше будет продвигаться ваш сайт. Тем больше вы клиентов, соответственно, получите. Еще раз повторяю, каждая страница должна включать в себя Прописанный. Тег. title Тег. Дискрипшн. Кейвордс не обязательно, но можно написать. Опять же, в кейвордс, если заполняется, то только одна-две ключевые фразы, не более. И они обязательно должны быть в тексте этой страницы. Если их нет, то это будет переспамом. Текст. Вот на этих страницах группировки и вообще информационный текст должен быть порядка тысячи, двух тысяч символов, то есть не менее тысячи, ну более двухсот, двух тысяч уже смысла особо большого делать не надо. Его надо сделать уникальным. Для уникализации проверять есть такой сервис Newmiratols.ru. Сюда вводите текст, он показывает, если он каждый каждая страница текста, вот мы берем какой-то кусок, управляем ему. Mira Tools. И проверяем, есть ли он повторение. То есть он не должен повторяться нигде в интернете. Тогда будет хорошо продвигаться сайт. Текст должен быть интересный, описывающий то, что на странице. Страница должна включать в себя как минимум одну-две картинки именно релевантной этой странице. Может быть, такие вот тоже навигационные элементы вполне тоже подойдут. И технически еще тут ошибка. Я вижу, что если набрать 3W то сайт тоже открывается. И он проиндексирован именно с тремя 3W. Поэтому надо сказать вашим программистам, что бы настроили 301 redirect на сайте. Вот если набираем без 3W, он должно перенаходить на 3W. Например, вот у меня больше продаж .ру, сайт если я набираю здесь 3 w то сервер должен автоматически вернуть мне страницу без 3 w видите он, он сбросил потому что в противном случае это получается два разных сайта и поисковики за это наказывают по еще по вещам вот это вот мы желательно убрать заменить на более полезную информацию я бы добавил сюда завел себе страничку в google плюс специально для именно вашей сайты google плюс это сервис от google для описания вашей фирмы где описывал бы новинки фирмы тогда получается что вот это вот специальный формат видите внизу подписано плюс google.com потом идентификатор сделал автор оно показывает что этот уникальный контент создан именно вами он будет у вас отображаться на странице будет во всех поисковой выдаче. но если нам беру например поиски давайте пример например фраз примеры фраз привлечения клиента видите у меня Отображается мой моя картинка это сайт и вот тут кстати про хлебные крошки вот этот кусок что я показываю он повышает кликабельность тут опять же смотрите три четыре все четыре статьи относятся к моему сайту насколько они продвинут за счет именно таких вот фишек просто наполняя сайт фактически вы его продвигаете а то что если разработчики взяли на продвижение и не, не переделали сайт, то это выкидывание денег в трубу фактически. Прежде чем что-то разрабатывать, надо провести работу. То есть я рассказываю в курсе это, я оказываю это в услугах, у меня написано, как это делается. Вот этот вот анализ семантического ядра, анализ создания блока ключевых слов и группировка вашего сайта это первичность чего надо сделать то есть надо спроектировать специально вот эту программу написал сила тол давайте покажу еще раз в ней можно начать но она пока еще в стадии разработки можно скачать программу вот здесь в разделе загрузить и в ней планировать ведение сайта я в курсе рассказываю как именно заполнять ключевые фразы как собирать статистику как определять стратегию продвижения вот здесь видно что какие фразы можно бесплатно например купить одежду оптом, женскую одежду можно раскрутить бесплатно практически только за счет правильного прописывания тегов вот эти вот ключевые фразы тоже одежда для женщин оптом. среднечастотная высокая конкуренция, но тем не менее ее можно раскрутить по всей видимости бесплатно если правильно именно правильно создавать сайт ну пожалуй на этом все сайт программы для раскрутки сайта SEA to vision. С вами был сергей берзачук до свидания.